Здравствуйте, друзья! С вами на связи Татьяна Каверина. Сейчас я вам расскажу, как установить расширение холла на ваш подбраузер в Google Chrome. Нажимаете три точки, дополнительные инструменты, расширения. Листаете до конца вниз, еще расширение. Открывается интернет-магазин холла. Пишите «холла» появляется холла вот это вот самое первое установить идет проверка установить еще раз ждем так установилась холла вот здесь вот появился желто-оранжевый значочек, значит у нас холла установилась и она работает ей можно дальше пользоваться если холла белого цвета, значит холла не работает. Здесь это все выключаем. Переходим на сайт 2. IP. Вот здесь вы можете посмотреть, какой в данный момент у вас ваш адрес IP. Чтобы не блокировали страницы, потому что у вас их будет очень много, мы изменяем IP-адрес. Для этого мы и установили холл. Сейчас заходим в холла, выбираем два IP, выбираем Россию. Вы можете выбрать любую страну, вот здесь вот, абсолютно любую. Но старайтесь все-таки выбирать Россию, потому что работаем мы по России. И смотрите, ваш IP-адрес сразу же поменялся. Вот видите, на Санкт-Петербург. Когда модераторы захотят посмотреть вашу страничку, откуда вы, что вы, они просто открывают и смотрят. В итоге на каждой вашей странице разный IP-адрес и гарантия того, что вас не заблокируют. Все. Спасибо за внимание.